Простое итальянское блюдо, которое превращается в праздничный ужин за счет хороших ингредиентов, красной рыбы, сыра и сливок. Показываю, как приготовить фетучини с лососем в сливочном соусе. Чтобы приготовить фетучини с лососем в сливочном соусе, понадобится обжарить или запечь лосося. Я его люблю запекать с прованскими травами, в оливковом масле в духовке. Рыба получается очень нежной, сочной и ароматной, лучше чем обжаренные, сливки старайтесь выбирать жирные, чтобы соус был насыщенным. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты, рыбу можете запечь в духовке или обжарить на гриле, или сковороде. Отварите фиттучини до готовности, сохраните примерно стакан жидкости из-под пасты, пригодится для соуса. С двух лимонов снимите цедру, мелко порубите чеснок. Сливочное масло растопите в глубокой сковороде. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Добавьте сок двух лимонов, цедру и чеснок, обжаривайте минуты два, чтобы цедра дала аромат. Затем добавьте муку и готовьте еще минуты два-три, помешивая. Добавьте сливки, готовьте. Пока соус не загустеет, можете добавить молока, чтобы соус был более жидким. Посолите и поперчите соус по вкусу. Готовым соусом полейте отварные фетучини. Лосося порежьте небольшими кусочками. Добавьте рыбу к пасте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится лосось копченый 300-400 грамм или запеченный феттучини 500 грамм сливочное масло 150 грамм лимон 2 штуки чеснок 2 зубчика мюка 0,25 стакана сливки жирные 400 миллилитров соль и перец по вкусу листья базилика 12 штук количество порций 3-4 Спасибо за просмотр! подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.